Друзья, привет, рада, что вам понравилось предыдущее видео, мне тоже там понравилось, очень красивая картинка, очень много фотографий красивых получилось отснять и хочу сразу же прокомментировать некоторые вопросы, очень много вопросов в инстаграме я получила об этом месте и давайте, наверное, я более подробнее расскажу, потому что я тоже, вы знаете, когда одно дело ты читаешь, а другое дело, когда ты своими глазами увидел, и тебе действительно есть что уже рассказать, как там на самом деле. Естественно, перед тем, как куда-то ехать, любое место я тысячу раз изучу. И у нас знакомые ездили, ездили в это место, ездили в прошлом году, они ездили с прибором, чтобы измерить радиацию. Так вот, что касается радиации. Радиации там нет. Приборы показывают 18-25 микрорентген в час. Проверяли, проверяли прибором песок у нас в городе, и наш песок, он более радиоактивнее, чем тот, который там находится. Поэтому говорить о радиации ну не имеет смысла, потому что ее там просто-напросто нет. Это первое. Второе, что касается маленького количества людей. Вы откройте, пожалуйста, любое видео в Ютьюбе, там людей просто дофига и больше. Туда даже экскурсии водят. Я Не знаю, ну как в других городах, но с нашего города точно, по-моему, в районе цирка отправляется автобус. Мы приехали рано, в 10 часов мы уже были на месте, и в 10 часов утра в будний день было человек 5, наверное, от силы. Потом где-то к часу уже стало людей много, достаточно много, а после трех часов это ну, повалила просто большая толпа. Люди, видно, едут с работы, заезжают сюда поплавать. Людей очень много. Я не могу снимать людей. Купальниках, потому что сейчас YouTube ужесточает правила, и 99% это будет просто нарушение прав человека, поэтому я не могу вам снять пляж и показать, какое там количество людей. Людей много, поэтому кто хочет приехать, приезжайте в будний день и как можно раньше, чтобы, допустим, найти место ближе у воды. Воскресенье, суббота, это, ну, я считаю, вообще туда нет смысла ехать, потому что там... Ну, там и яблоко негде упасть. Вот мне очень нравится некоторых позиция. Вот хочется в чем-то поймать меня, где-то подловить, ткнуть, оскорбить. Вот заметьте, в видео там, где я высказала свое мнение о том, что происходит во всем мире, я никого не оскорбила, я никого не унизила, я высказала лишь свое мнение. Сколько посыпалось оскорблений с вашей стороны в мою сторону? И вот. Мне абсолютно не хочется никого оскорблять, у меня в этом нет потребности. Почему она есть у вас, это большой вопрос, это вопрос к вам. Задайте его каждый себе, кто старался писать оскорбительный комментарий. Проблема в вас, а не во мне. Немножко вернемся еще к нашему путешествию, потому что вопросы мне продолжают поступать в директ, я вам лучше сразу здесь отвечу. Добираться где-то два часа с хвостиком. Дорога очень хорошая. Именно в эту сторону, вот в эту сторону, это криворожская трасса, сейчас она по-моему по-другому называется, Крапивныцкая, Вот я могу ошибаться, по-моему, Крапивныцкая. Дороги идеальны, их продолжают дальше делать. В общем, ну если бы мы не с детьми а ехали сами, мы, наверное, доехали за полтора часа так точно. В том же, когда сворачиваете в сторону самого города, Вольногорска, да, дорога начинает быть обычной вот сразу хочу уточнить один момент для тех кто будет туда ехать не заезжайте в город если ехать через город дороги намного хуже и там заблудиться вероятности больше а здесь вы не въезжаете в город вы поворачиваете на бетонную дорогу едете по бетонке там сворачиваете потом на лево и дальше достаточно уже в принципе просто найти что хочу отметить вот лично я кто хочет сделать красивые фотографии процентов вам туда кто хочет сделать красивое видео тоже сто процентов туда мне было немножко некомфортно из-за сухого воздуха я вот ощутила что сильно сухой воздух но там в принципе нет никакого небеса ну там как посадка там низкие такие деревья еще, видимо, большое количество песка и, соответственно, все равно нельзя забывать о том, что находимся на территории действующего завода. Для сравнения, когда приезжаешь в лес на речку, то дышишь полной грудью и этим воздухом, кислородом, ты не можешь прям надышаться. То есть здесь мы уже, когда возвращались обратно, я уже потом поняла, что очень сухой воздух. Был. Мы едем, и я понимаю, что присохло в носу очень-очень сильно. И Сережа говорит, у меня точно такие же ощущения. Ну, детям все понравилось, потому что вода чистейшая, еще там красиво было наблюдать, видно семью лебедей запустили, они так красиво плавали. У меня еще спрашивали в инстаграме, можно ли туда с детками глубоко ли там. Ну, ребят, ну, такой вопрос какой-то странный, естественно, в любом карьере очень глубоко. Но ну, если, наверное, где-то метра два. 3, ты можешь пройти и быть достаточно тебе неглубоко то дальше идет резкий такой обрыв но плавают детей очень много без зонтика либо без палатки ехать туда вообще не имеет никакого смысла несмотря на то что у нас был зонтик еще с таким с такой проклейкой внизу светоотражающий все равно мы умудрились немножко сгореть потому что очень-очень пекучее солнце, там где вокруг только один песок. Еще из неудобств вот что нет туалета, это очень неудобно. Если задать себе такой вопрос, понравилось ли нам там? Да, понравилось. Поедем мы еще туда? Ну, скорее всего, нет, но опять-таки дети говорят, что это лучшее место, где мы были, и мы хотим еще. Возможно, мы поедем, когда не будет так жарко, и попробуем запустить там воздушного змея. Я думаю, что будет очень круто бежать по песочку такому белому и запускать змея. Еще раз возвращаюсь к радиации. Радиацию не бойтесь, можете сами приехать, проверить тысячу раз, потому что не одним мы интересуемся этим вопросом. Вы можете сами приезжать с прибором проверять. И хочу вам сказать, что мы больше радиации получаем, находясь вот в городе, либо даже находясь в самолете, когда мы делаем какие-то перелеты, и не задумываемся об этом. А здесь, где... Красивый белый песок, чистая вода, рыбки, птички и лебеди. Вас так это насторожило и напугало. Смотрите, какой я букет собрала. Это букет из мелисы. У меня в этом году ее очень много. И в неожиданном месте вырос такой большой куст. Я как-то на него не обращала внимания. Дети показали, и я понимаю, что... В месте куста не должно быть, там скоро будем мы немножко другое делать, и мне пришлось срезать. Я взяла секатор, посрезала, и думаю, ну пусть пока вот так постоит в виде букета, очень красиво смотрится на столе, и запах такой приятный, класс. Сушить, наверное, уже не засушу, потому что, по-моему, до цветения собираются все эти листочки, веточки, наверное, нет смысла сушить, ну а так водички она хотя бы Несколько дней постоит, порадует глаз. Посмотрите, как красиво. Вообще у нас так жарко-жарко. Но здесь хоть благодело навес. И когда еще открываешь и вот так распускаешь гордины, вообще совсем по-другому. А если еще водой холодной. Здесь все пролить. Вообще замечательно, сказка. И вот еще, смотрите, я насушила листья смородины. Черный. Посмотрела видеоролик, и там сказано было, что день они должны просто полежать в листочки, а потом для ферментации нужно их скатывать. Вот я их, по идее, вот так свернула в трубочку. Марокко это, конечно, такая, но я надеюсь, что аромат лучше сохранится. Хотя не знаю, посмотрим, будем пить чай зимой, посмотрим. Я решила, от чего болтать. Взяла шланг, и сейчас здесь. Помою плитку. Ну, намочу ее, по крайней мере. Я предварительно подмыла. Сейчас все, что осталось вот этих швак, все сейчас вычищаю водичкой. Посмотрите, что у меня собака сделала. Здесь росли цветы. Вот она вырыла ямку такую и повыкапывала, повыдирала. Все цветы пропали. И вот здесь он любит лежать. Да, Привет. Давай, отходите, отходите. Ай, ножки, ножки, ножки, ножки. Чьи тут ножки? Ну все, ладно. Да. Ну давай, сейчас я начну и тебе потом дам, хорошо? Ну чьи тут ножки маленькие такие? Так ты тоже босиком тут походи по плитке. Это удивительно, что еще есть напор Обычно у нас здесь с водой проблемы Но у нас на выходных это очень ощущается Да, давай, помой, а ты сразу его на солнышко выставляй, понял? И там внутри еще есть И внутри? Что тут внутри? колеса и тебя тоже понадобится так ну смотри все вымыли да, все. Так, тут творчество детское мелки все это надо смывать нарисуют новое. я когда в детстве приезжала к дедушке с бабушкой у них точно также мы делали. У них была на улице такая беседка полностью из винограда лили, Лидии. Лидия, да, по-моему. И роза плетистая росла. И там всегда такой тенечек был. И дедушка как выйдет, начнет это все поливать. Прям все так свежо-свежо в такую рухло. Я помню босиком бегала. Там еще не было такой плитки. Но тогда, по-моему, вообще никто такую плитку не укладывал. Или ее даже вообще и не было тогда в то время. Сейчас, Маркушка, на, бери Мама. вот так вот, вот и смывай туда, ага. вон туда к папоротникам, понял, давай. Ага. Угу. Давай, давай, поливай, поливай, М -м, черепашку принес. Угу. Да. Ну так заводи. О, давай покажу, Машка, такая подними. черепашка. Ага, а, давай я пересяду. Мама. Сюда так чисто. Толик, по вот, да. Тебе нравится такая? Thank okay. you. Да Я Какая прикольная, с кармашкой. В кармашек можно что положить. Так особо что? Тебе под желтые штаны под желтые джинсы вот такой цвет нравится. Ты же помнишь свои желтые джинсы? Иди посмотри в зеркало, здесь без зеркала. Я, Зеркало. Я, да, зеркало, зеркало. Я, не я, я, я, посмотрю размер. Всем привет! Мы сейчас в магазине.. Очень была... плохо искали. У с утра была парикмахерская, меня красили корешочек. Я сегодня еще, не сегодня еще делали какую-то невероятную маску, скраб, ментов, втирается в кожу головы. Такой кайф, так приятный. Я сидела просто в кресле и кайфовала такого а Сейчас приехали в магазин, нужно детям взяли с собой и коляску в надежде, что Яну будет намного комфортнее в коляске. Не хочет он будет в коляску садиться. Мы взяли ту которую он днем спит, стоки. Ну, чуть-чуть покатался и все. Нужно выбрать футболочки, шортики, такое простое. Все, поэтому вот сейчас ходим смотрим. Пошли примерки обуви. Ой, ну его, кстати, по-моему, вверху сходится. Да или нет? Что-то ему неудобно. Неудобно, потому что они сцеплены. А, понятно. Зайка, подожди, это мы меряем. Я знаю, что это... Еще мешает. одни идут. Мар, куплю, тебе эти нравятся? Мы сейчас еще в один магазин сходим. Не ну не расстраивайся. Ну, выходит, выходит. Большие такое бывают. Да. Разули ребенка. Так, два брата акромата решили выбрать себе одинаковые футболки. Еще у Яны такая маленькая. Нравится вам? Берем. Да-да-да-да но мы же не одни здесь. Подожди, надо снять, переодевайтесь свои. А эти мы на кассу и надо заплатить за них сначала. Давай. Понятно. Так удобные зеркала видят со всех сторон. А? Давайте, снимайте. Все, мы с покупками, с приобретением. Вот такие вот кроссовки сделали. Но я уже дома сейчас поближе покажу. Я сейчас с темную кашу Янчик у нас нервничает немножко. Вообще класс, сейчас скидки. Скидки только начались, поэтому мы одни из первых пришли от дома. Он наконец-то садилия, на капризничает совсем. Дальше, соску ему дали. Ну, конечно, он же уже мальчик не маленький, а мы его все высаживаем. М -м -м -м. Поехали? Ты ножками хочешь пойти? Ножками? Здесь слеза. Сейчас я тебя... Выпущу. Думали, будет удобнее. Выбираю себе платье. Померила платье вот такого цвета. Фукси. Я люблю этот цвет очень. 700 гривен. Ну мне оно не понравилось. Я взяла такие джинсы, но уже передумала мерить, потому что, потому что не хочу. Не нравится мне. Сейчас стою вот в таком платьишке. Беленьком. Сережа говорит, надо брать, а я как-то сомневаюсь немножко. Мы бежим у нас, Боже, молния! И уже начинает капать сыр надо купить. Сыр. А кроме вот этого? Маме и нам. Так. Сейчас секунду, Амаздам Сейчас идем. да давайте. А вот этот давай. Это сама. Mm, хорошо. Вот, прикольно, что я буду какой-то. Ну, самосви там такое, там мы разберемся. Бежит. Сколько вина здесь? Да. Продегустировать можно. Я уже показывала Окей. этот магазинчик. Сыры вообще красные. А -а -а. Зеленые. А, -а, а, ну посмотрим. Что я только посмотрим. С лавандой. Можно, да, можно. С красным песто С зеленым пестом. Ну, я не дам. Так, мы теперь бежим быстренько. В АТБ. От капли уже дождя какие. -то. Здесь такая нычечка, а, а, аккуратно, Опа. а то мою машину поставили далековато, о какие капли.